Друзья, всем огромный привет. Это новый выпуск «Дневника фаната». И сегодня мы приехали на регби, где наши парни играют заключительный матч э, против регбиного клуба МГУ. Очень принципиальный матч. На самом деле, парни однократно сами отмечали для себя, что для них этот матч с МГУ, он даже наиболее такой жесткий, э, нежели там тот же матч с регбиным клубом столицы. В общем, сегодня максимальный сбор у нас на трибунах. Э, парни все, несмотря на время, в 11 раз свисток. Все едут сейчас на фили, поддерживают наших пацанов. Ну что, мы очень надеемся, что наши парни сегодня не подкачают. Для вас э, легкий выпуск, атмосфера, атмосфера праздника. Ладно, друзья, на самом деле очень переживаю за ребят. Э, блин, парни огромные молодцы. Начинали с нуля, сейчас уже вот до такого, до такого не доехали. Дневник фаната, мы начинаем. Час и впредь, отбросьте каждый Балласт побед и неудач Сегодня день, он самый важный Сегодня самый важный матч И пусть дорога непростая За клуб за ромб, за всех за нас. Вы рветесь в бой не отступая. И потому вы здесь сейчас. Плечом к плечу стоите снова, плечом к плечу еще плотней. Все видят смелость в ваших лицах. Здесь только вам присущ успех. Так пусть же громко громом разразится. Простой заряд! уже начался, смотрите, регбиный матч любительский, ну любительский матч, не профессиональный статус. А очередь такая, друзья, как будто знаете, Спартак ЦСК на открытии арены, когда еще все ходили. И типа вот уже матч начался, а люди еще идут и идут. Вот можете посмотреть, какая короче очередь. Просто потому что пускают по одному. I'm Curious George. I hop in the Porsche. five and a horse. I'm ready for war. I'm coming for throws. To turn to a ghost, I need to know everything. Now you be surprised at the info you get is by letting them talk. So I'm letting them talk. Gotta keep quiet, maneuvering signs to let them in. Talk up their body, another one body. This is how I go. I got some secrets. I'm shaking the game so they stay on their toes. Stayin'. Stay on the goal. I can't play with the pros and that like a rookie, so they overlook me. They not double up get none of their nose. None of them cold. They just got lucky but never adapted. So once in the one if it's coming to blows, my enemies cutting it close. I let them think that they're the not 3-0 Да. Мы тебе должны переходить. Впервые на народ... Рэбби? Почему? Не, я был лишь, же, при... да, на Дерби с да. ТСК. Мы... А, приезжал, Ну да? а как тебе атмосферка вообще? Вообще бомба. Бомба, да? да. да. Ванна, можно, да, на... сюда приходить? Нет. Тут... Лучше не требует. Нет, да, ну а, я, в принципе, сейчас понади только на футболе. А, ну а, точно а. не принять, да? Не, как мы... Нет, как, мышцы. Нет, ну конечно. Хорошая, да? да? Не хватает, да? Как на легенды играли с Зенитом. Вообще бомбу сделали. А just like пацанам тогда? put it on the south. You Друзья, после регби я немного приболел, поэтому нахожусь дома, монтирую сейчас для вас этот выпуск и, скорее всего, в ближайшие выходные буду смотреть на э, футбол, спортак, циск, а не в а, вероятнее всего, дома. Поэтому, пользуясь случаем, хочу вам еще раз напомнить о наших друзьях из бухгалтерской компании Винлайн. Помимо того, что парни дают вам до 10 тысяч рублей привет при регистрации, э, ссылку вы можете найти в закрепленном комментарии, также приложение Винлайн – это единственное предложение в РФ, где вы можете посмотреть такие матчи, как, например, Реал Барса. Или PSG Марсель Турина Ювентус Короче, все это вы можете смотреть в приложении Винлайн, чем, собственно, я и буду Заниматься, пока э, Иду на поправку В общем, Винлайн вы крутые, ребят, продолжаем смотреть выпуск, ссылку в вы комментарии Регистрируемся и проводим Эти выходные весело За ваше здоровье Yeah, kid, noon, I been shoot my shot. Ooh, the end to it. I've been moving the rock. Yeah, my shit sweat like I've been using a mock, Ooh, you get that? Yeah, I've been proving I'm wrong. I've been taking shots and now I'm starting to stutter. Vision getting blurry. I should check my shutter. I'm the cameraman. I need my camera madam Shoot my shot like I'm Manseletta. Парни, кто помнит, когда мы в Зелик ездили, Ниш тогда сломался, да? Сегодня ключевая да. игра у вас, последняя да. игра сезона. Да. Парни выкладываются по программе, не жалеют себя. Шенгу очень опасный соперник, учитывая их там ну, опыт игроков, те, которые быстро бегут. Мы еще в центре, еще тренеры, короче. Ну, они первый тайм чисто в обороне сидели, короче, посмотрел. Они, мне, конечно, не шарил, но да. мне казалось, что у Ну, мне опять же сложно рассуждать, я не видел. Я, я просто это... Ситуация почему такая? Потому что по факту они сыграли только три игры, мы 6, то есть я не учитываю игры технические, технические поражения а в этой лиге так обусловлено, что если команда получает техническое поражение, ей дают 5 очков то есть 4 очка за победу и одно бонусное да, да, да. а мы, знаешь, еще сюр в чем заключается, что мы сыграли с этими же соперниками, да, вы, вы выгрызли эти победы там и мы получили 4 очка, а следующая игра была, мы ну, после нас с МГУ у них, и они не приехали то есть, ну, и вот что с Тушино большой привет, да, что Соколу большой привет, как ну, парни, так вообще не делается, типа, если вы, вы играете в регби, рубитесь до конца, тем более, что, ну, мы, получается, за вас сейчас должны здесь погибать, как бы, страдать. Оказывается, для того, чтобы сегодня наши парни э, заняли первое место и забрали свои золотые медали, нужно было победить, как я понял, минимум в три попытки. Так как это своя история, кто в правилах шарит, можете написать в комментариях. К сожалению, в втором тайме МГУ переломили ход игры. Я все равно считаю, что расстраиваться не нужно. Нашей команде 5 лет и за 5 лет достичь такого большого успеха, как вы можете видеть, приходит очень много болельщиков. Несмотря что это воскресенье 11 утра. Рубка, все один за всех, поэтому все нормально, все победы будут впереди. Вы красавцы мужики, бля. поэтому что, сейчас конец матча, закончен, и какие-то уже итоги конкретные подведем. В суперлиге. Спасибо вам! Мы сегодня бились как могли, но мы просрали блять, эту победу! Но вам спасибо! Друзья, Михаил Пучков, капитан робиньо клуба Спартак. Миш поздравляем вас в любом случае с этим сезоном, увидев увидеть на своих играх полную трибуну, это уже большая победа. Обидно, сегодня проиграли. Расскажи, что не хватило команде и вообще какие должны были быть условия для того, чтобы в итоге сегодня забрать золото. Ну что, ну условия, я думаю, что все условия были соблюдены, чтобы забрать золото, да? Мы тренировались, было видение игры у трениров такое, да? Получается, мы дали сегодня поиграть а всем людям, которые тренировались, чтобы не было, я думаю, там обидно, что вышел, не вышел. Обидно проиграть, во-первых, полные трибуны. Я уже говорил, да? Ни у одной команды нету такой поддержки. Там уже начали. В интернете что-то писать туда-сюда, не будем пускать на трибуну. Люди не хотят, да, чтобы ходили на регби, чтобы регби было популярно. Хотя, я думаю, что этим сезоном, благодаря вам, наши прекрасные болельщики, мы показали, что регби – это интересно, регби – это можно смотреть. Здесь ну, не нужен фан Здесь можно приходить, общаться с людьми, с кином. Хорошая дружественная атмосфера. Но вот просрали, да. Вот другого слова из сегодняшней игры нет. Все было хорошо. Давили, давили, давили. Там лет не додавили, здесь не додавили. Там что-то подпросрали. Ну, вы только все видели под конец. За, за обе щеки нам дали. Ладно, Миш, не расстраивайтесь, в любом случае, вы большие красавцы красасы. Спасибо. На одной бровке, но это большая честь. Я думаю, что парни, в следующем сезоне обязательно, э, если будет даже другой сезон, надо быть всем, поддерживать пацанов. Парни бьются за ромб, а не так. Еще не так ну, а ну, ты где-то приблизь, не приблизь, не так, переходом да. сделай. А, сердечко. Все, друзья, это был Ник Фаната. Болейте за регби, ходите на регби, болеть за Спартак и любите маму.